Демонстративный проход ракетного эсминца ВМС США Ральф Джонсон через Тайваньский пролив, призывы официальных лиц из-за океана признать независимость Тайваня и подтверждение власти острова, что на его территории уже размещены американские военные, сегодня сильно не понравились Пекину. Как-то все это одно к другому. От Вашингтона требуют объяснить, зачем прислал на Тайвань сразу две свои военные делегации. Репортаж Александра Бальского. Эти крики демонстрантов вы нанесли вред Украине и теперь несете его Тайваню. Отставные американские политики и генералы вместе с бывшим шефом госдепа Помпео с женой, конечно, не слышали. Маршрут из аэропорта Тайбэя им построили так, чтобы точно не пересечься с митингующими. США, руки прочь от Тайваня. Убирайтесь вместе с собачкой Цай. Цай Иньвен это нынешняя глава острова, который Китай считает своим, и в этом американском визите она искала не только поддержку, она все время проводила параллели между островом и Украиной, убеждая американцев и весь мир. Именно Тайвань сегодня бастион свобод в Азии, которую Китай хочет раздавить, а Америка должна защитить. Кризис на Украине говорит нам о том, что сотрудничество и инициативы между демократиями имеют решающее значение. Как сказал президент Байден, демократия сталкивается с постоянными и тревожными вызовами, как в последнее время на Украине. Сейчас, как никогда, демократия нуждается в защитниках. Быть защитником США, как и прежде, предпочитают на расстоянии и чужими руками. Но исправно накачивают остров инструкторами, советниками, оружием. Пекин сегодня снова призвал это прекратить. Решимость и воля китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы. Кого бы США не отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это все напрасные усилия. Почему поддержка прилетела именно сейчас, в Китае хорошо понимают. Делегация хоть из отставников, но Оставь показательный бывший глава комитета начальников штабов, замсоветника по безопасности по Ираку и Афганистану, замминистра обороны. Контакты такого уровня между США и Тайванем показывают, что для США самым крупным стратегическим противником является Китай, значение которого для США, вероятно, выше, чем значение России. И это еще больше усиливает напряженность, что опасно, поскольку Тайвань не выдержит удара. США будто подталкивают Китай к такому удару. Тут даже тайваньские ведущие спрашивают экспертов, не это ли это? эгоизм и коварство со стороны американцев. США разрушает отношения между Китаем и Россией или заставляет Китай не поддерживать Россию. Тайвань — это пешка, которую используют США. Пекин не поддался на провокации, даже когда США демонстративно направили в пролив эсминец Ральфа Джонсон с управляемыми ракетами. Но когда поднял в воздух свои ВВС, тут же посыпалось. Кэмер вторглась в воздушное пространство Тайваня. На самом деле, зону опознавания тайваньской ПВО, которая, к слову, проморгала китайский военный транспортник, да и пространство над островом, все-таки китайское, хоть США и посылают на остров недвусмысленные сигналы о независимости и войне за нее. Такие же до этого они посылали и в Киев. Чтобы быть к нему сегодня ближе, тайваньское руководство перечислило месячный заработок украинским беженцам в Польшу. Про беженцев с Донбасса тайваньские власти не вспомнили, зато вспомнили обычные тайваньцы.